Почаем ветер, зеленый цвет Уходит грусть, Солдат смехлеют, Колеса поезда стучат, Теперь я больше не солдат, Эту музыку колес. Но мне понять, я еду на родной вокзал, я со слезами на глазах. Бежала мать через столбу меня встречать Я еду на родной вокзал, где со слезами на глазах Бежала мать через столбу меня встречать На дни судьба с тобой не быть Коль ты смогла меня забыть туберности свою еду на родной вокзал где со слезами на глазах бежала мать через тогоу меня встречать я еду на родной вокзал я со слезами на глазах бежала мать через столу меня встречать прощай ковру Больше сюда я не вернусь Прощай комбаты и автомат Теперь я больше не солдат и Эту музыку, колеса, мне понять Я еду на родной вокзал В детстве с на глазах Бежала мать через толку Меня встречать Бежала мать через толку встречать